Всем с вами здрасте, это снова вы, это снова я, и мы продолжаем делать конструктивные выводы из той ситуации, в которой я очутился год назад. Кто не в курсе, Питерской ГСУ при поддержке ФСБ пришли ко мне в дом учинять погром под видом обыска, и дело было связано с взрывом в здании Архангельского ФСБ. Естественно, к делу я совершенно не причастен, и в течение обстоятельств просто стало тому виной, но тем не менее, нам есть сегодня о чем поговорить а именно о том, как не испортить себе жизнь при поездке от своего дома до кабинета следователя и на какие моменты обратить особое внимание. В первую очередь, стоит обратить внимание, и еще раз напоминаю, что тема для силовиков крайне болезненная, они за ней очень усиленно бдят, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны в коментах. Поехали! Первое, что необходимо запомнить и ни на секунду не забывать – то, что если вы вдруг оказываетесь в сложной ситуации, подследствии, либо просто какие-то вокруг вас подозрения, непонятная ситуация, то друзей по ту сторону закона у вас нет и быть не может. Я... Прекрасно понимаю, как легко исковеркать смысл моих слов, особенно выдирая их из контекста. Давайте так, я не буду никому ограничивать право на собственное заблуждение. Свобода слова у нас в стране какая-никакая есть, поэтому если кто-то хочет за продвижение темы АУЕ предъявить мне в комментах, пожалуйста, никого в бане тереть не буду, считайте это переписью идиотов. Здравомыслящие люди, я надеюсь, до них дойдет смысл моих слов. Итак, если законник проявляет к вам какое-то сочувствие, пытается помочь добрым словом или советом, вообще как-то вас пытается поддержать. В первую очередь необходимо вспомнить мантру «Не верь, не бойся, не проси» и тут же ее дополняем. Не верь, но ни в коем случае не показывай, что ты поймал кого-то на пиздеже. Однако для того, чтобы сориентироваться и ощутить свое место в пищевой цепочке, необходимо понять суть претензий силовиков и количество аргументов на их стороне. Просто если у тебя в гараже находит нарколабораторию с поличным, то миль пардон приплыл, и то кудесник-адвокат хоть как-то может попытаться облегчить тебе участь. В моем же случае, естественно, никакой железобетонно-доказательной базы следствия не было и быть не могло. Был донос и домыслы, вот фактология напрочь отсутствует. Я это понимал и, естественно, с моей позиции было куда легче идти с ними на контакт. И я вел себя значительно раскованнее, чем вел бы себя с позиции виноватого. Естественно, мы не будем сбрасывать со счетов. Рассказываю, как дело было. После обыска меня похищают и везут в Главное следственное управление по Питеру на допрос именно похищают, потому что по бумагам эта процедура никак не проводилась, и официально я пришел ножками добровольно. Хотя, вообще-то для этого должны быть повестки, а после их игнорирования судебное решение о том, чтобы был произведен привод. Ну, соответственно, в моем случае сделали исключение и подвезли на гражданской машине все чем по за рулем капитан группы ФЭБОСов. Звание не знаю, обозвал капитан на то еще. Пришьют разглашение государственной тайны, отвлеклись. На пассажирском следа. И давайте вот без этой херни, о том, что я их сленгом называю, кто-то может обидеться. Менты мусорами друг друга в шутку называют, и никто не обижается. Это примерно как у баб бабы обозвать а у негров негерами. Ну, давайте без хуни. Соответственно, я на заднем сиденье в наручниках, и ужом на сковородке вертелись, чтобы меня вывести на разговор. Я прекрасно понимаю, что это все по методичкам, все вот просто идеально отполировано, схема рабочая. Но я из, вот издалека почувствовал, что говно несет, и, соответственно, самое лучшее решение было, это вспомнить древнюю народную мудрость. Молчи громче, глядишь за умного прокатишь. Соответственно, я всю дорогу молчал и никак не пытался вклиниться в разговор, хотя иной раз очень хотелось. Че они только не плели, И о том, как, блядь, нормальных пацанов прессуют, а вот, блин, все преступники разгуливают на свободе. Как им это все осточертело сплошная несправедливость. О том, как недавно хача какого-то брали и вот есть такой у него две странички во вконтакте одна правильная иншалла а второй он там мальчиков каких-то снимал и вот это все накидывают накидывают по разным направлениям чтобы прочу, прочухать на какую тему я вообще отзовусь это прям вот из, издалека было видно с одной темы на другую и вот ухом локатор настраивают а правильно диктофон сюда подсовываю, чтобы получше было слышно в случае чего но ну, естественно я Просто так ехать и молчать было ну, откровенно скучно. А, плюс а, общее понимание дебильной ситуации, оно провоцировало на то, чтобы ну, хоть как-то ее разрядить. И я осознанно пошел на <coughs> вклинивание в разговор. Настолько осознанно, что я прекрасно понимал, что работает диктофон. вот Грубо говоря, все камерами обвешано, каждое слово будет против меня работать. А, когда начали накидывать уже за связь с Дмитрием Николаевичем Демушкиным, что меня просто вот пердак разрывало. Типа, короче, я террорист, а Демушкин меня науськал на том, чтобы в Архангельске сделать взрыв. И я такой собрал <coughs> цензурные слова в маленькую пригоршню и пошел на контакт, грубо говоря, со сделкой. Прямая цитата. «Господа, я согласен пойти на откровенный разговор и обменяться всей интересующей вас информацией в обмен на любезность с вашей стороны. Мне один момент крайне непонятен, и он возмутителен. Я хочу его прояснить. Если вы его проясняете, я в дальнейшем, в дальнейшем вам буду помогать. Окей? Сделка». Все прекрасно понимаю. Демушкин, Дмитрий Николаевич, личность одиозная. Ну, то есть, модно ругать Дмитрия Николаевича. Но, блядь, с какого дуба надо было лететь, чтобы эти аргументы в данной ситуации применять? Потому что взрыв в Архангельске был произведен два года спустя, как Демушкин уже находился под арестом. Человек в зоне, а вы его приплетаете, блядь, к теракту. Вы в своем, блядь, уме. На что последовало тирада о том, что, блядь, да ты знаешь, как легко на зоне с мобилок все организовать. Я такой, понятно, братцы. Сделка отменяется, пошли вы нахер. Потому что с такой аргументацией я работать не хочу. А касаемо всех попыток тебя прощупать, это начинается еще с момента, когда люди заходят к тебе в жилище. Вот я в первом видео привел сценку, вот эту вот. Че, рассказывай, давно с мусорами терки вел? Да вот сейчас как раз в процессе, блин. Таарий Следователь, почему ваш сотрудник так неуважительно о коллегах-то отзывается? Надо понимать, что это была реально дословная цитата, и подобного рода обращений было огромное количество. Данный конкретный пример про мусоров явно вскрыл просто осведомленность супергруппы о моем творчестве и они прощупывали настроение в данном моменте просто вот по отношению к силовым органам и я реально второй ответ применил и это вопросы в данном контексте закрыла другой момент а, как только вот ребятки залетают все я зафиксирован сразу полезли в компьютер и вскрыли папку загрузки это было, ну, наверное, самое нелепое. Кто хотел бы найти, там, не знаю, какой-то провокационный материал, наверное, был бы озадачен поиском по скрытым папкам, каких-то глубоких директориях, ну, я так предполагаю. Мне сразу поперлись в очевидные загрузки. Ну, наверное, был расчет на то, что не успел удалить. Ну, да хрен бы с ним. И включает ролик Тойсоя про... Серу. Ну, кто не в курсе, то и свой парень и про химию там, на ютубе рассказывают, по элементам делает интересные видео. И он находит у меня ролик про серу. Его включает. Я монитор не вижу, но э, слышу. Э, там что-то про серу идет рассказ. Химические элементы, как, как добывают. И тут силовичок, я прям слышу, как он сидит за компьютером. О! Приплыл журавлев! Ну все, блядь, пакуем гражданина! Я такой, господа, а. Вы там научились поискам по Ютубу пользоваться, что ли? До такой степени прогресс дошел. Нет. Да это у тебя в загрузках. И я тут вспоминаю, ай, блядь, точно, да. Просто встал на место силовичка. Чувак, подозревается в терроризме, изготовление взрывчатых веществ. Ага, ролик про серу, одно из э, веществ, компонент пороха. Вот он, пазл-то и сложился, только, блядь, Неужели настолько примитивный пазл там два, два червя глистообразных в мозгу должны как бы один раз сконектиться чтобы именно такая цепочка логики была зафиксирована. Я попытался объяснить что это часть моей работы я в тот период делал как раз материал про металлообработку и серая как вы помните это одна из вредных примесей при литье стали. Ну, естественно, кто же меня будет слушать? Нашли ролик из общего доступа про Серу. Все, виноват, ебало завали. Важно понимать, братцы, что я никоим образом не хочу очернять работу силовой структуры, я прекрасно понимаю, что у них была вот конкретная функция меня раздергать. По нелепому стечению обстоятельств они зашли просто не к тому человеку. Я угорал над ними не от того, что я их не уважаю, а просто от того, что вокруг меня творился просто сюрреализм какой-то, от того я не мог. Последовать тому совету, когда меня уже пиздят И говорят, э, что, вообще не понял, кому, кто к тебе пришел Я а, а нахер вы вообще пришли, как говорится Ну ладно, был бы с ним а, Важно понимать, что вот все начинается с давления на тебя Но рано или поздно настанет тот момент, когда придет добрый полицейский И это нужно очень четко отследить Потому что когда приходит добрый полицейский Важно за двумя еще успевать следить. В моем конкретном случае, а, просто реально, ребята нелепым образом поделили свои роли. Следователь начал отыгрывать роль злого полицейского. А сам вот такой вот. И это смотрелось скорее комично, чем вселяло какой-то ужас. Я понимаю, что у следователя работа в основном кабинетная, но, тем не менее, надо бы вам спортом немножко заняться. Второй командир группы ФСБ, он как бы производил впечатление нормального конституции мужика, и он занял позицию доброго полицейского. И это было вдвойне забавно, потому что, ну, не знаю, то ли по методичке они там, не, за своим базаром не успевали следить. Он не поотечески пытался донести мысль о том, что адвокат – это дорого, оно тебе не надо, братан. Только ценник постоянно у него рос, и это было крайне забавно. То есть дома, когда тут ну, всякое безобразие творится, я напоминаю про адвоката и мне говорю, братан, зачем тебе 20 тысяч тратить? Ценник отложили, пока ехали в машине, там уже 40 или 50 было. А в кабинете следователя уже 70. И это было дичайше забавно, ну, помимо всех остальных моментов. Давайте немножко структурируем мысли. Тут очень важно понимать, что все, что сегодня мы обсуждаем, оно происходит до начала официальной процедуры допроса. Кто не в курсе, все, что вы скажете на допросе, следователь за вами запишет, и вы вольны будете отредактировать и смысловые поправки, и все грамматические ошибки. То есть пока вы не будете довольны Окончательная редакция своих ответов, можно будет все дело корректировать. Рядом сидящий адвокат, горло порвет тому, кто попытается на вас вот время давить и как-то мешать. Следователь в этом плане молчу, полный. Он тупо, как машинка пишущая, записывает все, что вы скажете или потребуете уточнить. Вот. А все, что до того как. Допрос совершен оно все, ну, максимум пишется на какой-то диктофон. Поэтому тут очень важно на какое-то время перестать быть собой. В идеале стать абсолютным молчуном, ну, как тоже рабочая стратегия, немногословным собеседником. Например, такой вопрос, какие у вас отношения с родственниками в семье? И тут каждый из нас может затянуть такой рассказ, какие... У нас с родственниками бывают отношения в семье. А правильный ответ – у меня в семье конфликтов нет. Если ваш ответ удовлетворяет собеседника, ну, то есть следователя, это прекрасно. Если он просит уточнить, то ну, уточните на свое разумение. Я про родственников... Когда мне попытались еще раз уточнить, я ответил той же самой фразой. Так, какие отношения у вас в семье? В семье у меня конфликтов нет. Если у вас трудности общении с родственниками? В семье у меня конфликтов нет. Трудностей mm -hmm. тоже. И напоминаю, лучше включить дурака, чем клоуна. Едем дальше. Если вам предстоят или уже идут э, жесткие неприятные переговоры, кто-то пытается давить авторитетом, либо какое-то идет силовое на вас воздействие, и вам необходимо э, как-то сохранять постоянно лицо, один из рабочих простых приемов. Э, чем смотреть в глаза, смотрите в середину переносицы. Сфокусируйтесь на какой-нибудь родинке или ресничке и у вашего собеседника. Сложится максимально устойчивое впечатление, что вы с ним держите зрительный контакт. Поверьте, не каждый выдержит долгой игры в гляделке, особенно если идет какая-то прямая конфронтация. А смотреть на переносицу это крайне просто. Но и по возможности не бойтесь, потому что страх это та очевидная реакция, которую у вас силовики будут всеми силами культивировать, а отсутствие страха у меня сложилось очень четкое, поганое, но очень четкое ощущение, что отсутствие страха они интерпретируют как неуважение к своим полномочиям. Я с этим в корне не согласен, но так мне показалось. Соответственно, в моем случае сначала давили на страх, что мне вообще просто пиздец, я отсюда вовсе не выйду потом поняли что вот эта стратегия добрый злой полицейский не работает появилось много злых полицейских которые мимо там случайно зашел а чего этого теракт допрашиваете ну все пиздец ну, пацаны давайте добивайте звездочки в погонах будем сверлить вот. тогда поняли что и на это не ведусь мне начали угрожать что я не успею вообще связаться с адвокатом, и моя стратегия просто проигрышная В смысле не успею? ты до ночи отсюда не выйдешь. А в чем? Как это возможно? Я на допросе законопослушным гражданин по повестке явившейся. Че от меня надо? Как долго ты меня будешь держать, и главное, на каком основании? Я не буду тебя держать. Ты же просто думаешь. В смысле, блядь? Ну... Ты на прямой вопрос по протоколу не отвечаешь значит что думаешь думать ты можешь сколько угодно ты можешь в коридоре стоять и до конца рабочего дня думать э, да ну хорошо пойду думать Вообще, как бы ноль вопросов хрен ли бодаться когда ты в проигрышной позиции пошел стоять мне выделили естественно сопровождение два ребенка Гражданки стояли переубеждали меня что я вообще не прав блядь да че ты выебываешься блядь просто ответь на протокол и пиздуй себе домой ага да да у меня так беспардонно <с> отчудили а, право на защиту и тут начинают уверять что <с> все хорошо и радужно просто нужно поставить свою подпись ну да сейчас вот. А в итоге там минут 30 я простоял, понимая, что меня просто тупо держат в заложниках по беспределу, давайте. Я не хотел этого громкого слова употреблять, но фактически так оно и было. И через 30 минут нарисовались двое каких-то работяг, я не знаю, с какой стройки они их выдернули, мужиков заводят, меня тоже, давай сюда. Я говорю, что, сейчас будет допрос все мои ответы вы знаете, ну, как бы, вот, ты же подпись не хочешь свою ставить, Вот за тебя понятые поставят, да, пожалуйста, соответственно, по паспортным данным начинается допрос, то есть, там, не надо ничего отвечать с паспорта, имя, отчество, дату рождения, переписывает, пишет какой-то от себя тянут про то, что я нигде не работаю, я не стал никому ничего мешать, вот, а на все вопросы по существу, Ctrl-C, Ctrl-V, устал, напуган, на нервы, без адвоката говорить отказываюсь, вот. Весь допрос занял минут 10 от силы, понятые подписали, и, собственно, я пошел э, не домой. Я пошел связываться с адвокатом. Ну, об этом, наверное, уже в следующий раз. До новых встреч и берегите себя в комментах.